Адрес сети ERC20, Ethereum и BIP20 сети БСК. Выглядят они примерно одинаково, но имеют совершенно разные сети. При отправке Ethereum нужно выбирать сеть ERC20, а при отправке БСК сеть BIP20. Надеюсь, это видео вы посмотрели раньше, чем произойдет фатальная ошибка. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждую неделю разыгрываем 15 тысяч рублей за обмен и отзыв. Ссылка в описании.